В копилке юного поэта уже несколько сборников, а впереди большие планы. Кстати, поучительные рассказы «История о жизни» он пишет не только на русском языке, но и на аварском. За стихи на родном языке Али также получил весомую награду. Об этом и многом другом он рассказал моей коллеге Асиат Тоседовой. Добрая моя страна, крепкая моя Россия, как же я люблю тебя, как же ты неповторима под веселой смех, Подвесяние копели, подморозные напевы, и я слагаю этот стих. Слагать стихи Али начал с пяти лет. Сначала это были смешные четверостишие, а теперь он декламирует их на престижных конкурсах. Звонка радуга звенит, в небе солнышко смеется, ручеек вперед бежит. «Родиной зовется!» Как и у любого творческого человека, у Али тоже есть муза. Бывший журналист Вера Львова случайно узнала о мальчике и сыграла важную роль в его жизни. Именно она настояла, чтобы произведения юного писателя попали на международный конкурс «Проза детям». Она очень хороший, талантливый и добрый человек. Она всегда помогает мне, даже в трудную минуту. Она как бы мой друг. Авторы четырех сборников стихов и рассказов уже отвели отдельный уголок в школьной библиотеке. Еще одна книга, вторая, А чего плачет дождь». О чем она? А, Это книга о том, что в Беслане была война, что террористы захватили школу. Все его рассказы стихи рождаются вообще не с мамой. Они любят рассказывать друг другу истории, которые потом превращаются в поучительные рассказы для детей. Из сказок получились вот такие хорошие рассказы. Стихи. Наряду со стихами на русском Али пишет и на родном аварском языке. Орден имени Фазу Алиевой пока самая весомая награда для него. Когда я там был, я волновался, думаю, забуду свои стихи про стихи. Но я не забыл, когда дети рассказывали мои стихи, я чувствовал любовь, свое писательское мастерство, которое я сам будто рамочка этих стихов, нарисована картинка, написано «Али молодец!» Я начал писать стихи с пяти лет, с начала сказки, мама мне Диктовала кто, и я диктовал, и это увлечение пошло как в игру детскую и взрослую. Дорогие читатели, сохраните мои книги и читайте. Берегите книги, любите Родину, защищайте нашу добрую планету.